Улан Залатнер, Шина и и и Дорогие друзья, калмыки и все те, кто будет смотреть нас, мы начинаем новый цикл передач, который будет называться Сильнее власти. Гость нашего сегодняшнего выпуска Анатолий Иванович Джуджиев известный издатель буддийской литературы в Калмыкии, большой патриот калмыцкого народа. И мы будем говорить о культуре калмыков, о современном состоянии нашего народа, о всем том, что сегодня волнует наших соотечественников. Анатолий Иванович, мендует? Первый самый вопрос, который, наверное, волнует не только тех, кто живет в Калмыкии, но и тех, кто живет далеко за ее пределами – практически по всему миру, это вопрос того, кого же нужно считать калмыком. Вот Как вы считаете, кто же все-таки настоящий калмык? А, ну, мы отчасти там говорили об этом и обсуждали да, довольно-таки долго, по-моему, мне кажется, плодотворно. И в результате вот этих всех разговоров, в том числе и с вами, вот я пришел к выводу, что главным определяющим, как бы, фактором в том, чтобы человек ощущался калмыком, это в первую очередь мировоззрение. И если далее продолжить этот разговор, то... Нужно заметить, мировоззрение какое, калмыцкое или вообще просто мировоззрение? Так скажем, мировоззрение калмыка. Человека, который ощущает, ощущает себя калмыком. Хороший ответ. Естественно, тогда... Ну я думаю с вашей стороны, наверное, должно прозвучать, как это формируется, да? Вот как, как сформировать мировоззрение, но прежде чем сформировать мировоззрение, наверное, нужно указать на реперные точки, которые должны быть показателями того, что человек является тем-то или тем-то. Вот какие же эти реперные точки? Давайте начнем с этого, а потом плавно перейдем к формированию мировоззрения и всего остального. Ну я выделил бы, исходя из э, тех размышлений, которые которые были у меня лично, я выделил бы основные пять факторов. Какие это пять факторов? Первое – это, конечно же, наш язык. Язык – это первый фактор? Да. Монакельн. Я считаю, что все таки мы должны в начале передачи я хотел бы, может быть, в какой-то мере я Испытываю неудобство от того, что мы говорим о калмыке, о нашей культуре и обо всем вообще, о традициях на Орскеляр. Поэтому в какой-то мере я испытываю неудобство и хотел бы, может быть, попросить э, Гемянсурха, попросить прощения э, перед в первую очередь перед нашими великими предками в лице Джая-Пандиты и других просветителей наших учителей, что мы вынуждены сегодня говорить о калмыках и о калмыке. На, на русском языке. Конечно, сегодняшняя ситуация совершенно не способствует тому, чтобы мы э, говорили на своем языке, так как аудитория, которая будет смотреть э, э, этот выпуск, да. она будет необыкновенно узкой. Да. Поэтому мы будем говорить на э, русском языке. Нужно было, наверное, это отметить и в самом начале но переключаться и на свой родной язык, чтобы люди понимали многие понятия, какие-то символы, языковые, я имею в виду, и все остальное. Ну, язык, конечно, это очень важно. Угу. Ну, в общем, вот первый фактор, который бы я хотел бы выделить, это язык. Келлин. Манакелли. Мана вот. Второй фактор – это наша культура. Халим Гагар, Соил. Наша культура, традиции это не то, что мы можем подразумевать, там, сходить в театр или в кино. Я думаю, это более какое-то глубокое понятие. То, что ну, это очень интересная, глубокая культура наша. К сожалению, сегодня наша глубокая культура является достоянием единиц всего лишь. Вот что вы думаете, каким образом можно ее внутренне воспитать, взрастить, не со сцены, а именно внутри? А, ну, я думаю, в первую очередь это, и это мое глубокое убеждение, это в первую очередь чувство ответственности. И в вторую очередь это интерес к этому. Это вот два фактора, которые, ну их разделить очень тоже сложно, но я бы хотел бы перейти после этого к третьему фактору. Это наша религия, традиционная для нас. Этот исторический выбор был сделан нашими предками. И я, я хочу подчеркнуть, что это... В нашем разговоре будет в основном мои личные переживания, мой личный опыт и вот в те, то, что я буду как бы выражать, это то, что плод размышлений многих лет. И то, что я говорю, это вот моя убежденность, моя личная убежденность. Кто-то может с этим согласиться, кто-то нет. Но я хотел бы поделиться этими своими переживаниями. И исходя из этого мой личный опыт считает, что Третьим фактором, вот, определяющим наше мировоззрение нас, как калмыков, это наша религия, буддизм. Четвертый это фактор, уже третий фактор был. Это третий да. фактор. И четвер, четвертый фактор, конечно, человек, который э, называет себя калмыком, считает себя калмыком, конечно, в какой-то мере он может, должен иметь э, хотя бы 1% калмыцкой крови. Я считаю, может, даже пусть будет там какая-то тысячная или миллионная, но она, наверное, какой-то иметь должна присутствовать. Э, ну, на, как бы, кинетически. Это такая физическая, реально физиологическая составляющая в этом. Вот четвертый фактор. Какая-то часть крови калмыцкая должна присутствовать в этом человеке. И пятый фактор. Это территория нынешней Калмыкии. Хальмактангч. И если вернуться к началу, я хотел бы эти пять факторов повторить на калмыцком языке. Это... Келли, Мона Келли, Мона Соил, мана, мана, мана Шаджин, Цусун, Ну, Халим Гагар, да, как он, Тохма, и Таудачивал Флага и Нгазер, Мона Халим Вот эти пять факторов, которые, ну, на мой взгляд, я хочу подчеркнуть, это, на мой взгляд, являются, определя... должны быть определяющими формирование человека и его мировоззрения как калмыка на сегодня. Ну, в обществе сегодня, в нашем настоящем обществе, бродит масса различных идей о том, что язык сохраняется в Синдиане, в Западной Монголии. Если мы здесь его теряем, нет ничего особо страшного, так как у нас есть регионы, которые до сих пор являются носителями родного языка. И, в принципе, может быть, не так важно находиться на определенной территории, а Калмыка можно быть и в Нью-Йорке. Как вы относитесь к этой идее? Я не говорю конкретно за Нью-Йорк, а, конечно же, о том, что люди живут в массе различных Именно мест. Именно географически. Географически, конечно. Угу. Я считаю, что это неверно. Отчасти это, это мои личные переживания. Я тоже думал, нам Калмыку не важно, где он находится, потому что мы кочевники, мы не привязаны к земле. Там, где нахожусь я и мои близкие, для меня это становится родиной, все остальное. Но я думаю, мир изменился сегодня. Во-первых, да, мы являемся представителями кочевой цивилизации, кочевой культуры, но сегодня мы где-то там, на генетическом уровне являемся ими, но сегодня мы живем на территории нынешней Калмыкии, и я думаю, что эта территория выбрана не случайно, она, наверное, какие-то имеет исторические основания к тому, чтобы мы здесь жили, и Духовные при... основания. Дух... Абсолютно верно. Духовные. И вот подтверждение того, что эта территория имеет огромное колоссальное значение для сохранения нас как этноса, слова его святейства Далламы, которые он произнес при встрече, на встрече с Александром Ивановичем Леджином, я могу ошибиться, в какие годы это происходило. Это в конце 90-х, в начале 2000-х, с, с Александром Ивановичем Леджином. Эта встреча состоялась в Дармасале. И его святейство ему сказало, что основой сохранения калмыкового кагетнеса будет не Америка, не территория нынешнего Синьцзяня в Китае, не Западная Монголия, а именно территория нынешней Калмыкии, внизу их Волги. И это вот подтверждение этого факта и вот важности вот этого фактора, территориального, географического, что где бы ни находились сегодня калмыки, проблем нет. Вы можете там реализовываться как личности, там как, строить свою жизнь. Но я обращаюсь к нашим землякам, не забывайте про калмыки. Имеете эту связь. Может быть. Какую-то тонкую, духовную, или как-то, или физическую, имея здесь родственников. Не забывайте, надо развивать эту территорию, надо сохранить, надо сделать ее комфортной для проживания. И вот я думаю, это очень важно. А что получается тогда? Ну, в принципе, есть калмыцкая пословица, которая говорит о том, что у усынь ухла ее сын да хиркте. То есть, попив воды, мы должны исследовать тем законом. Придя в Россию и спив воды из Волги, калмыки последовали законом России, потом Советского Сою... Российской империи, потом Советского Союза, потом нынешней России уже. А американские калмыки пили, наверное, воду ну, с Антарио, Миссисипи, я не знаю, чью воду они пьют. Но, соответственно, меняется ли с сменой территории, Смена менталитета? Или не меняется она? Я думаю, в какой-то мере, да. Но вот как раз вот мы, наверное, постепенно переходим к тому, что возникает вопрос о том, что, ну, находясь вот здесь, на территории нынешней Калмыкии, это вообще то, что мы здесь находимся, это, конечно, вопреки всему. Потому что у нас есть, я бы выделил три группы таких вот сфер, которые мы не соответствуем и в цивилизационном плане. Мы представители кочевой цивилизации, и тут для нас абсолютно чуждое окружение. Мы попали, конечно, в совсем, совсем, совсем иную среду. Тут жили, вели оседлый образ жизни, тут приходят кочевники, но мы, стали, мы остались здесь. Следующее, как бы, противоречие: мы представители совершенно, ну как бы не представлены в России э, духовные традиции буддизма. Здесь... почему же не представлены о а Тува, Абурятия? Нет, они географически очень далеко находятся. Они могут сказать, что они чувствуют себя более, потому что там близка Монголия, дальше там Китай, Тибет. А мы находимся в Европе. Мы находимся, мы живем в Европе. И мы единственные представители буддийской э, э, религии в Европе сегодня. Вы хотите Это сказать этим, факт, что нам тяжелее здесь? Конечно, тяжелее. Да. и э, э, третий фактор, мы азиаты, мы не европейцы, здесь тоже удивительно, многие удивляются сегодня, что приезжаю в Калмыкии, они думают, что это кусочек Азии в Европе, вот эти три таких вот фундаментальных момента, если их не осознавать, и ну, вот в пространстве этого двигаться, не ощущая и не понимая вот эту разницу, очень легко потеряться. Я думаю, ну что, что и происходит, собственно, да, с современным состоянием нашего Да, я нашего думаю, народа. что да, сегодняшние калмыки, мы калмыки должны это осознать и двигаться в соответствии с этим. Что сегодня современные калмыки, они не чувствуют эту разницу, э думая, что вот мы, допустим, я уже как-то в беседе с тобой я говорил об этом. а Вот пример яркий сегодня молодежь. И лично я, когда-то в молодости, тоже увлекался э восточными единоморствами. Что мы сегодня видим? Вот в Европе развились бои без правил. И сейчас повально наша молодежь увлекается боями без правил, где э, ну, позволено бить лежащего и бьют друг друга до крови. Нам это не присуще, нашей культуре, нашим традициям это не присуще. Посмотрите нашу э, национальную борьбу, посмотрите восточное единоборство. Там карате, ушу, японская борьба с умо. Это совсем другой подход. Там главная задача не повернуть противника, нанеся ему какие-то увечья или физические, а главная задача обуздать себя и показать искусство. Вот это, если вы любой человек посмотрит калмыцкую борьбу, там нет насилия, там есть искусство. Вот здесь я вижу вот, яркий пример того, что сегодня молодожник, не понимая вот этих различий, понимает, что это боевое искусство, но если задача повернуть противность, то задачу сегодня можно просто решить, купив какое-то огнестрельное оружие и просто застрелил этого человека. Задача-то не в этом. Вот это противоречие, которое ну, удержать очень сложно. И ну, если переносить на остальные факты, там уже более там, бытовые и так далее, конечно, нам сложно. Но, тем не менее, мы сохранились, и мы есть. А вот давайте вернемся <как> к пяти главным факторам, которые делают из калмыка калмыка. И вот э, э, к фактору языка. Насколько важно сохранение языка в нынешней ситуации для нас, современных, и, соответственно, для подрастающего поколения, которое э, будет представлять наш народ в будущем? И много ли появляется тех манкуртов, с которыми не справляются наши нынешние механизмы воспитания национально ориентированного человека? Очень хороший вопрос. Я вот как раз пока размышлял над тем, как бы ответить на него, я вспомнил: есть такая теория, она называется теория лингвистического релятивизма. Я сейчас точно не помню авторов. Ну, как бы зрители могут забить Google. Google, помощь посмотреть это, на чем она основана? На том, что вот многие языки, они определяют как раз образ мышления. Да. То, что вот эти когнитивные нейронные связи, они возникают и тоже зависят от языка. Вот там приводится такой пример о том, что, допустим, есть такие племена, у которых нет там север-юг понятия север-юг, восток-запад. То есть ну, в языке отсутствуют такие понятия. Они как-то ориентируют пространство совсем по-другому. Вот самый простой пример. И я понимаю, что, исходя из того, что мы сегодня не пользуемся, есть огромный пласт вот, культурный, духовный в языке. И я понимаю то, что сегодня современный калмык, он, мне кажется, все время находится в состоянии вот этого когнитивного диссонанса. То есть он не понимает, что... Абсолютно. Да. И почему так возникает? Потому что вот та вековая мудрость, которая она заключена в языке, это как огромная база данных. Но вот законнектиться с ней не, не могут современные калмыки. Не могут, потому что они знают язык. А это огромный пласт, это настолько интересно, настолько увлекательно, настолько полезно каждому, лично для меня, это мой опыт э, абсолютный. Я когда для себя открыл, допустим, калмыцкий язык, потому что был такой период, я не учился в Калмыкии, я получил образование за пределами, я в 16 лет уехал, и в какой-то момент я стал утрачивать это. Но когда я стал вновь для себя открывать калмыцкую культуру через калмыцкий язык, у меня вот эти нейронные связи в голове, они стали гармонично выстраиваться, и я стал более комфортно себя чувствовать, да, более Где? гармонично в обществе, в любом обществе, в первую очередь самим, сам собой. Я не хочу вот это бы... очень важный да, момент. Сам когда... собой. А, а когда нет согласия внутри, от этого возникают все остальные проблемы. Вот для того, чтобы мы калмыки сегодня чувствовали в первую очередь, ну мы же и говорим как раз о самоосознании, о самоосознании. Человек должен сам себя осознать, кем кемчие. Кемчи. Докторан и Волха. Вот Тига Волхлага кель Даса Волхлага. Уйдолгихам, да? Вот эти вот все противоречия, они исчезают. Зерю. Да. Что касается религиозного языка, сегодня многие из буддистов, мы сами находимся сейчас на территории центрального Хурула, многие из буддистов воспринимают учение Будды на русском языке. Многие сегодня, изучив английский язык, спокойно его могут прочесть и на английском языке, и на каком-то другом. А калмыцкий язык в этом отношении э, вот, пребывает в таком, можно сказать, замороженном или, может быть, даже заторможенном состоянии. Насколько важно, на ваш взгляд, изучать свою религию на родном языке? Я бы не хотел бы э, вот ставить вопрос так и сводить его до рамок проблему, связанных с языком. Я хотел бы это э, перенести на то, что э, вот этот фактор буддийский, то, что мы буддисты, то, что этот исторический выбор более 400 лет, я думаю, и больше, скорее всего, но официально был, был оформлен в 1640 году, на, когда собрали все ханы и приняли буддизм школы Гилук, государственной э, религии. Вот этот выбор был сделан, и я понимаю сегодня, насколько все-таки это был очень мудрый и э, осознанный выбор, я сегодня, в сегодняшнем дне подтверждение вижу. Ведь Какое? На, наши предки сделали его святейство Далаламу духовным лидером Тибета. И он стал, соответственно, нашим духовным лидером. Духовным и светским лидером Тибета, являясь духовным лидером для Ойрата. И если сегодня мы посмотрим, я не знаю, очень часто в Америке публикуется рейтинг людей, который имеет влияние на политику, вообще на формирование вот, э, мирового сообщества, его святейство занимает всегда первые места. То есть э, этот выбор был сделан когда-то, там 400 лет назад, а подтверждение этого выбора мы видим сегодня. И если мы сегодня будем говорить о, том, о личности его святейства Далламы, она ни у кого не, вы, не, не вызовет отторжения, только уважение. Вот. А мы можем с гордостью сказать, что он не просто является нашим там, признанным просто личностью, он является на полном основании, с полными основаниями, твердостью, он считает, что он является нашим духовным лидером. Вот это подтверждение. Но я хотел бы сказать, что вот этот буддийский фактор, он в вот, возрождении вот этих пяти факторов, мне часто задавали, и, по-моему, мы с тобой обсуждали, как-то мне ребят задавали вопрос, что в этих пяти факторах является важным? Я не хотел бы выделять какой-то один из них. Ни, ни территория, ни вопрос калмыкии там, и так далее. Все эти, все пять факторов важны. Но для того, чтобы их развить в полной мере, я думаю, буддизм он может выступить в развитии каждого из этих пяти факторов в качестве катализатора. Во-первых, стержнем, а во-вторых, тем катализатором, который может развить это ну, до тех высот, которые мы, нам очень трудно представить. <свят> вот так бы ну, неоднократно не говорилось и в отечественных СМИ, и вот совсем недавно Калмыкию включили, Листу в частности, в рейтинг Forbes как недооцененный регион, связанный именно с религией. И вот мне как раз вспоминается известный Диалог Владимира Познера, известного российского журналиста и не менее известного российского экономиста Александра Аузана о колее. Да, вот этот колее. очень содержательный разговор да, состоялся, когда вот как раз, вот удивительно, вот это я для себя тоже развеял одно из заблуждений, что экономика определяет наше, наше бытие, так скажем. На самом деле... Вот с точки зрения ведущего экономиста российского декана факультета экономики Московского государственного университета, профессора Лозанна, это не так. И он основывается на теории колеи, что любая страна и любой народ имеет как бы свою колею. Как она формируется? Она формируется ценностными характеристиками на основе культуры и духовности. И вот в той беседе, о сейчас да, сказали, они говорят, что э, профессор говорит о том, что вот любой стране и любому народу для того, чтобы выйти из этой колеи, вот она формируется на протяжении многих лет, там, столетий, но чтобы из нее выйти, э, эта страна или народ должны приложить э, очень колоссальные усилия. Э, вот на эту фразу Владимир Владимирович Познер говорит, а есть ли примеры в истории человечества, какой бы, как, если, когда какой-либо стране или какой-либо народу удавалось... Вот, выскочить из этой скаледи и э, вот профессор отвечает да и приводит пять примеров это э, Япония Сингапур Южная Корея Гайкунг, Гонконг и Тайвань и на эту фразу там вы можете посмотреть в Ютюбе этой передача этот диалог Познер говорит у него не скрываемое удивление он говорит все буддийские все буддийские и вот подтверждение этого да Форб сегодня сделал оценку и отнесла и листу к пяти недооцененным столицам городам России. Там же не написано, что там у нас уникальный скот или фактор, допустим, связанный с географическим положением в Калмыкии. Нет. Там написано четко, что это единственный в Европе буддийский регион. И вот к, воп к, на к нашему вопросу о том, что буддийский фактор в смысле географии, в смысле Калмыкии, он может стать катализатором. И то, что мы буддийская республика сегодня, у нас в листу посещает, в первую очередь посетить наш центральный хурул, в котором мы сегодня находимся. Это вот это наше конкурентное преимущество. Вот в этом пятом факторе, называем, который мы выделили, вот эта территория, калмыки, буддийский фактор может выступить катализатором. Возьмем наш одинок, одинокий тополь, который стал победителем. Почему такой он стал? И у него, ну, мы, вы как бы, мы когда-то издали книгу, да, цветных, где история возникновения этого тополя, что это. Э Буддийский монах сделал, да? Буддийский монах Пурдаш-Бакши? Да, Пурдаш-Бакши. И там то, что там находится уникальные субурганы, ну по-русски ступы, я это слово не приветствую, у нас есть хороший калмыцкий термин субурган. Вот там есть субурганы, и субурган калачакры находится там, то есть это вот как раз буддийский фактор, он является катализатором того, чтобы один из факторов, который смог, я думаю, позволить тому, чтобы одинокий тополь победил в этом корпусе. Вот в этом факторе буддийская составляющая, в смысле территории вот географической Калмыкии, он является катализатором и является нашим конкурентным преимуществом. То же самое я могу отнести и к нашему языку. Да. Что если, допустим, я это, опять же говорю, это недосужие размышления, там, которые я подчеркнул, читая книги, или что-то, это мой собственный опыт. Для меня мой калмыцкий язык мой родной калмыцкий язык стал интересен, когда я стал э, сопоставлять, потому что слушая учения на русском языке, я не ощущал вот как-то не возникало нужного чувства, которое и это То есть чувство... эти слова были сухими да. или пустыми. Китн. Китн, отличное слово. Китн, Китн значит да. холодный. Да. они были холодными для и восприятия. Нек... Некдакш кельджи, тига кельджи. Орске ляр сонгсын номы нек чекэнды гарат хойердэкш чекэнсын Орат. Орат. Это слова. <laughs> как перевести. Но это на уровне чувств, а когда я стал, ну, вот когда я стал читать тексты на калмыцком языке буддийский, вот эти противоречия, которые возникали у меня в процессе... Вот, Диссонанс дизыча... когнитивный, о котором да, мы говорили. Он стал исчезать, исчезать. А откуда это берет? Вот даже если мы первые шаги сделаем, э, ну, интересуясь буддизмом, есть три составляющих, называется буддийская философия, э, буддизм как наука и буддизм как религия или как вера. Вот. Понятие буддийское, слово, само слово философия на русском языке произносится. Если мы там загуглим, посмотрим, это э, греческое слово «любовь к мудрости». Да, филио – это любовь, а софос – это мудрость. Да. И само понятие э, вот на, этом, на русском языке, оно нечто такое, что ты можешь это прочесть, оно может понравиться там и оставить вот в виде какого-то там… Э -э Допустим, картины какой-то или чего-то. То есть это не имеет никакого прямого отношения к моей жизни. А если я этот термин, когда стал понимать на калмыцком языке, он имеет совершенно другую коннотацию. Философия на калмыцком языке – гюнухан. Если переводить это понятие буквально на русский, это глубокий ум. И вот я хочу сказать, что насколько наши предки были не поверхностными. Они были глубокими, и вся эта мудрость, она хранится в сознании каждого калмыка там где-то в глубине в виде вот то, что мы говорили отпечатков, она там хранится, и она ждет своего вот, чтобы вскрыться, открыться, и чтобы каждый это ощутил это богатство вот этого всего, которое, конечно, в первую очередь можно открыть только зная калмыцкий язык свой родной язык. Вот это вот я пример привел, что Гюнухан глубокий ум. Это философия буддизма, то, что он привыкли. То есть, вы говорите сейчас о том, что понятие философии, которое заложено в сознании, говорящего на европейских языках и говорящего на азиатских языках, совершенно разное? Совершенно разное восприятие. Потому что это воспринимается, это, опять я говорю, это мой личный опыт, это нечто такое, что ты изучил, как химия и физика, и поставил в виде знаний, которые когда-то могут пригодиться. А когда я воспринимаю это понятие на калмыцком, гюнухан, то есть э, это глубокий ум, это то, что э, это не то, что поверхностно, а то, что в глубине у каждого человека, в частности, меня лично, и это пробуждает вот это все. И я, если перенести это, вот это понятие на бытовой уровень, я хочу просто объяснить, как это проявляется, вот этот буддийский фактор на уровне культуры. Все очень прекрасно знают фразу «бурхнарш». Да, конечно. Да. Сейчас, если открыть словарь, ее к великому сожалению переводят как будь здоров. И я уже отчасти тоже стал воспринимать это, когда человек чихнет, любой калмык знает, знает он калмыцкий, но эту фразу все как это фразеологизм, да, или как это называется? Это устойчивое выражение. Да, уст... обязательно это кто-то скажет «бурхнарш». И все сейчас воспринимают через призму русского языка, думая, что эта фраза будет здоровой. Это эквивалентный, как бы такой вот подбор да. был и всего лишь. Но! Я хочу сказать, что это не соответствует действительно. А чему же соответствует наша фраза? Я это это мое личное открытие. Я, я как-то, будучи на, лек, на лекциях в Индии, в Дармасале и его святейство, он сказал, что есть четыре уровня сознания. Есть первый уровень сознания тот, который вот сейчас мы говорим, видим, слышим. Этот грубый уровень сознания первый. Другой, более глубокий уровень, э, ну по-русски его переводят тончайший, более тонкий уровень. Я бы на калмыцком месте более гюн, более глубокий ум. Э, Улунг. Э, да, э, вот второй уровень он проявляется, допустим, когда мы уснули, грубый уровень перестает функционировать, но нам снится сон. Вот проявляется второй уровень создания, проявляется в этот момент. Когда, в виде сна зюйдн. Да, угу. э, тогда э, как бы сознание находится в горловой чакре здесь третий уровень сознания более еще если мы глубже Absolutely. спустимся то это когда человек спит это сейчас ученые называют это состояние глубокого сна у всех есть часы и там любые часы вот эти они показывают сколько в течение сна было глубокого сна когда мы действительно отдыхаем но сознание это не вышло из этого тела остается. вот этот Состояние глубокого сна, когда человек находится, он переживает состояние, вот этот третий уровень сознания. И четвертый уровень сознания, наиглубочайший, то, что сейчас в современной терминологии буддийской наитончайший применяется. Машигюн, ну, наверное. Машигюн, да. машигюн. Машигюн хальмакел. Да? Яхсы а? ухан, он проявляется естественным образом, это то, что а, то сознание, которое является... Я уже тут как физик, по основному своему образованию являюсь физиком, это непрерывная функция, которая берет начало из бесконечности и уходит в бесконечность, при этом являясь непрерывной. То есть она не исчезает с этим телом. когда. И вот естественным образом вот этот глубочайший Гюннухан проявляется, Маш Гюнгисен, она проявляется в момент, естественным образом, в момент смерти. А в течение обыденной жизни мы можем ее еще в трех случаях Она всего... затмевается, наверное, всякими разными вот факторами, грубыми да, переживаниями э -э проявлениями. А естественным образом, мы можем пережить еще трех... всего четыре случая. Вот первый случай это смерть, второй случай, когда человек осуществляет глубокий зевок. Он может пережить это состояние на Отсутствие мыслей, концепции и всего остального. Да. да? А, Третье когда человек чихает. И если. Я понимаю, насколько вот эти традиции, они глубокие, они не поверхностные. Что калмыки говорили, это не будь здоров, бурхун арш, бурхун иршатха. То есть человеку помогали осознать вот эту природу Будды. Бурхун иршатха. Бурхун это Будда, иршатха, благословение или как? Сострадание, спасение, да. то есть, проявление. То есть человеку в этот момент помогали осознать, чтобы он осна... основал, природу Будды, природу сознания, она по своей природе нейтральна, когда нет концепций. Вы понимаете, как это Разделение глубоко? на хорошее, плохое. Это с... вовсе не вот это простое э, «будь здоров. Нет. И с буддийской э, точки зрения, мы, кстати, вчера говорили об этом, бурхна би тюгэймэль снега Это всеохватная природа Будды. Татхагата гарбха, да? Да, татхагата. от слова тюгэхэ, то есть mm -hmm. распространять его безгранично, охватывать mm -hmm. что-то. Mm -hmm. oh. Бу, э, Бурхун, видишь, да? Номин би те, Но это да? Дармакая, да. Э, номим хосун. Хосун это это великолепный слово, очень сложно <laughs> это трудно перевести на перевести. но это было, я, вот, когда этот текст, это, это, взято, я прочел это в тексте. Тониль Хинчимак. В 1998 году к нам приезжал глава буддийского синдианя Шальван Гиган. И он дал передачу на этот текст. Я, конечно, когда это, я считаю, для меня лично, вот эта встреча с этим учителем была определяющей. Я был, конечно, поражен тому, потому что мы вот просто открыв рот в течение вот... Я не помню, это сколько дней длился этот визит. Я просто вот открыл рот и слушал это, и поглощал это с таким интересом, на чистейшем калмыцком языке. Вот Гюнухан, это... Мадндыззадзеакче, зярликолад. Вот это, это непередаваемое ощущение. Я помню слова нашего уважаемого ученого Анатолия Шалхакича Кичикова, когда он говорит о том, что на протяжении 70 лет он ждал, что, я вот по-калмыцки хочу повторить, и может быть стоит переводить, и он не, не выдерживает, и переходит с придыханием, говорит, это историческое событие. И вот когда я услышался, я понял, что вот это моё, это наше, и то, что мы утеряли вернее, я думаю, что мы не утеряли, оно пришло в упадок чуть-чуть. Да. И если мы каждый из нас осознает, я хочу сказать, чтобы этот разговор не, не переносили каждый на, ну, на то, что там нужно создать опять какую-то программу, это мне хотелось бы составить очень личный разговор с каждым из, из, из зрителей. зрителей. Что, да, чтобы каждый для себя открыл, в первую очередь для себя лично, даже не для детей, не для семьи, для себя лично. Это очень интересно, это увлекательное путешествие в мир калмыцкого языка, культуры. Гюннухан, нашей наверное филос... правильнее было бы говорить не в мир калмыцкого языка, а в мир родного языка, да, который по новой да. откроется да. для тех, кто открыть самого себя как калмыка для себя. Сделает усилий, взберется по нескольким лестницам для того, чтобы приблизиться к этому, да. Кинта да. Ахнординер да. Да я хотел бы обратиться к вам, и мы хотим, созда... чтобы создать обратную связь нашей передачи, которая вот носит название, взятое из этой книги нашего земляка Санджи Балакова. Собственно, почему взято название, именно это название, я хотел бы прочесть строчки из этой книги, которые разъясняют смысл, того, что мы хотели сказать вам, создавая эту передачу. «Ханы и наёны меняются, умирают, а законы и обычаи народа вечны. Они сильнее власти. Обычаи народа умирают только с народом». И мы хотели бы подарить э, вот это, именно эту книгу э, тому человеку, который задаст вопрос э, на наш взгляд, наиболее интересный вопрос и обладателем этой книги станет этот человек и вторую книгу которую я слова из которой я прочел в финале нашей первой передачи нашего земляка современника александра ивановича леджинова человек который задаст второй интересный вопрос ну и не будем говорить их по месту. Вот два вопроса, которые будут, на наш взгляд, интересны. Вот эти люди станут обладателями вот этих, э, этих двух книг. И хочу подчеркнуть, что мы обратились к Александре Инаши, она будет всего автографом. Мы ждем. Всего доброго. Самин Дебят. Как раз мы как раз находимся в Хуруле. И э, сейчас я вспомнил э, как-то... Он приехал к нам в центр буддийский вечером. Шальвангигян, мы его долго ждали, он был, задержался. Сейчас очень популярно слово медитация. Все воспринимают это как некое, нужно сесть, закрыть глаза, выгнать из своей головы какие-то мысли. Это стало ну, какой-то мере модой. какой-то Мод. Но я до этого уже как бы интересовался буддизмом, и читая многие тексты на русском языке, там всегда говорится, что ну, медитация это шаматха, шамадха, да, однонаправленная медитация, есть два вида. Нек юзюрта, диян, вот, хальмакель, да, это однонаправленная, и второе шинджильха. Нет, не шинджильха, второе, это юлимджуизль випашьяна. вот. Юлимджуизль, Вот получается, вот две, если мы говорим о однонаправленной медитации, я вот читал, что основой реализации Шамадхи медитации является нравственность. Безусловно. Я читал на русском языке. Ну, для меня это, я понимаю, нравственность, нравственность. Ну, я эти связи между... Этим... Каким образом может быть медитация связана с нравственностью? То да, есть аналогии я... не возникает, нет. правда же? И когда приехал к нам вечером Шальвангиган, Гиган, я тогда тоже не очень много понимал буддийских терминов на коммунском языке. И когда он говорил о нравственности, он применял, кстати, вот санскритский тему Шакшавды. Он для меня был не, не, не был понятен. Он тогда... шакшауды гиснюга учрин ямур черта болдом Биямберг. А? Это Бьямберх гиснюга Шакшавды гиснюга биямберг. Сдерживать себя. Да. Биян эсберскюн, ямр диян Какая медитация, если человек не управляет собой? Если он себя не держит. А дальше, если сказать... Ямур Шалтагар, ен юг Берхкерита, Биян то, Бурхну... какой... да. то есть, как... как... <связь> каким образом да. нужно вот... Это... Себя удерживать себя. Удерживать себя, да. да. Бурхнаномар. Бурхнанома как раз это и есть то руководство, которое позволяет нам удерживать себя и достигать не только вершин духа, наверное, но и вершин, может быть, какой-то мирской жизни и так далее. А теперь давайте э, вернемся к той реальности, в которой мы сегодня находимся, Калмыкия. Считаете ли вы, что Калмыкия современная находится в очень глубокой колее? И есть ли у нее возможность выйти из этой колеи? И если она есть, то что может быть этим фактором, который выдернет нас из колеи и запустит по какому-то новому пути развития. Вот отчасти я для этого и пример пример вспомнил диалог, Вот мы вспомнили диалог вот, Познера и профессора Лозана. Я хочу сказать, что вот как мы говорим о том, что в этих пяти факторах буддийский фактор может быть катализатором, вот как раз я не то что думаю, я уверен, что именно этот фактор сможет стать тем вот, э, придать вот развитию нашего, и в развитии культуры, и в развитии языка, в развитии самой понимания буддийской религии, вот, в частности, в отношении, казалось бы, ну, по крови, там, калмык и так далее. Тут буддийский фактор может четко помочь, потому что мы знаем, вот Бодь Меригисн, это в Ламриме написано: Арву намин Чолята би. Любой калмык, обладает, да, любой калмык обладает драгоценной человеческой жизнью, которая отвечает 18 благоприятным факторам. Вот, вот это четвертый фактор. Если человек будет понимать, то он и будет в соответствии, вот когда мы говорим о крови, да? Да, это очень редко ее получить, это э, э, драгоценную человеческую ну, жизнь. Так мы, мы в колье я... или нет? Нам не позволяли. Мы сейчас, я думаю, мы, мы в колее, да, мы из нее выскочили, потому что мы же находимся на территории, я уже повторил, вот в инокультурной среде. И мы постоянно сваливаемся в какую-то чужую колею. Это не наша колее. Мы должны найти свою колею, и чтобы с этой колеи стартануть правильно и куда нужно, вот как раз этот фактор, он является, на мой взгляд, определяющим. И вот если с точки зрения взять культуры, ну, наверное, стержнеобразующим с точки зрения культуры для нас является наш джангр. Безусловно. Но он весь построен на буддизме. Он пронизан этим. Мы уже как-то говорили о том, что да, я могу, может, повторить опять камеру, что если... Опять же я хочу обратиться к нашим зрителям с просьбой о том чтобы читали джангар не на русском языке а на калмыцком потому что если вы будете читать джангар переводе липкина это будет не совсем верно да я понимаю что это будет сложно да придется купить Слова. словарей а по-другому как по-другому никто не придет вам не расскажет да это тяжелый труд но он того стоит, я хочу сказать, потому что я когда стал для себя открывать Джангар, я был поражен тому, что он действительно весь пронизан буддизмом. Даже начиная с того, вот Джангар, я ухлага, там написано, где и когда происходят эти события. Бурхан Шадзин Дельгарха Цактагарсун. Ирдин Цактагарсун. Ирдин Ирдин Ирдин Цактагарсун. Да. Ирдин Ирдин Ирдин Цактагарсун. Ирдин Ирдин Ирдин Ирдин Цактагарсун. Ирдин Ирдин Ирдин Ирдин Бурхан Шадзин Дельгарха Цактагарсун. Вот Такезулахани, Тан Суббон Бахани, да. Ачуи, mm -hmm. Зингал Драханиковин, Инженчен. <связь> вот, и там есть фраза, которую Липкин убрал, я считаю, что она как раз является ключевой. Он переводит, что э, там по-калмыцки это И в переводе Липкина, это вот этот э, кусочек джангара, он звучит э, к трем годам царство желтого мангаса покорил. Но я думаю, поставить знак равенства между вот этими фразами и покорил, они не соответствуют друг другу вообще. То есть он э, взял обязательства и ввел его в учение Будды. Номдорус, Номдо конечно, это же введение да. в учение Будды. Абсолютно, да. И если эту фразу убрать, то тогда там получается? Но ведь вы понимаете, что множество специалистов э, уже тогда, когда мы только начали изучать э, свой эпос э, уже целенаправленно и полноценно, они находились под влиянием русского языка, где кельберх было воспринято как взять в плен да, или пленить. пленить. Да. Вот. но э, взять языка эта фраза появилась не так давно собственно и в русском языке в, в то время когда слагался джангар э, этой фразы быть вообще не могло как э, взятие языка и язык это значит тот кто что-то расскажет о неприятельском войске но здесь речь идет о том что он взял его за язык и заставил извините произнести э, слова у, у, у буддийского прибежища если вот прям кон да. контекстуально мы будем естественно. И вот вопрос о том, что колье Вот таким образом нас увели с нашей колеи в совершенно другую колею. Вот и ну, нам нужно вернуться в свою колею через вот эти вещи. Не стоит, наверное, умолять достоинство перевода Липкина. Все-таки это редкий по красоте перевод. Не каждый сможет сможет похвалиться Нет, конечно, этим. он открыл. Но он... когда его носители традиционной культуры и языка начинают воспринимать через перевод. Это не с другого языка жанр становится ядовито опасным. Для нас, для других это уникальное произведение, да. это прекрасно, но для да. нас это становится ядовитым произведением, потому что оно, как вы это сказали, да. может увести совершенно в другие колеи. Да. Это правильно? Да, и человек будет находиться в постоянном состоянии вот этого когнитивного диссонанса. Если, допустим, русского там не возникнет, или другой нации человека, там, европейца, не возникнет вопросов по этому, то у нас он возникнет, потому что у нас совершенно другой генетический код внутри. И если мы его начинаем раскрывать через русский язык, он, конечно, не срабатывает, и возникают вот эти противоречия. Наша вот эта вот передача и следующие передачи называются «Сильнее власти». Сильнее власти не той, которая находится во главе нашего народа или еще чего-то, а сильнее власти, то есть о чем вот идет речь? Вы предложили это название для этого цикла выпуска. Вот объясните, пожалуйста, чем оно для вас близко и что этим вы хотите сказать для зрителя? Я хочу сказать, что мы должны перестать зависеть от кого-то перестать зависеть от обстоятельств каких-то. Сейчас вот я часто слышу разговор о том, что вот проблема того, что мы теряем традиции, язык свой, в том, что нас Сибирь сломала. Меня Сибирь не ломала? Сталин виноват, Сибирь виновата. Потом вот не работают там институты, не работает школа, не, работ... не дают нам программ. Это абсолютно ну, Гораздо легче всегда переложить вину на кого-то, чем взять ответственность на себя. И в этом так? смысле я хочу сказать, что мы должны стать сильнее сами по себе. И я в этом смысле хочу вспомнить слова его святейства Далламы, которые он произносит на 850 лет или 800 лет нейтронизации Чингисхана. Он обратился ко всем монголам с такими словами, которые лично меня очень сильно тронули. Он сказал: "Вы монголы, потому что я себя отношу к монголам. Мы представители монгольской империи, созданной Чингисханом. Монгол это имперское звание. Мы монголы. И его святейство сказал: "Вы монголы". Он обращался конкретно к монголам, которые живут сейчас в Монголии, Синдзяне, калмыкам, нам бурятам, тувинцам. Он прям выделил это четко. И он сказал, что вы монголы должны возродить себе дух Чингисхана, но не тот воинственный, милитаристский, который заставляет взять в руки оружие, луки, стрелы. Нет. А э, тот дух, который воспитывает в человеке мужество, непреклонность и уверенность в своих силах, и направить это на получение знаний, на изучение своей традиционной для вас, он сказал, я имею в виду для нас, религии буддизма. И он сказал, что вот соединение современного образования и буддизма, даст колоссальный результат. Это руководство к действию. Вот и все. Как сегодня вывести людей из колеи? У нас есть своя собственная, очень маленькая, но довольно э, такая сложная, наверное, э, очень глубокая колея, которая в, в, вот характеризуется восприятием современном калмыцком обществе буддизма как Участие в ряде э, каких-то ритуалов и, я не знаю, ну, подношение чая на алтарь и не более того. вот Что нам нужно сделать сейчас, чтобы мы восприняли буддизм глубоко правильно? Гын у хагар, а не философией. Я думаю, вот это, я надеюсь, что эта передача будет способствовать отчасти в какой-то мере. Вот капля за каплей по-другому не получится, потому что это калия как говорят ученые, вот, я не знаю, как это на английском звучит термин, по-моему, они даже премию Нобелевскую за это получили. Да, эта колея не формируется за один год, она формируется столетиями. Она у нас есть, нам просто надо вернуться туда, осознать себя. Я имею в виду, у нас есть колея, когда народ воспринимает буддизм как участие в каких-то ритуалах, но ни в коем случае не глубокую работу с собой самим. Как нам вернуться к именно к истокам буддизма и начать работать с самими собой, а не э, считать, что наши проблемы решатся по мере того, как мы будем приходить на какие-то ритуалы и обряды или подносить подношения и читать мантры. Конечно, это немаловажный фактор, но тем не менее, ведь э, основная задача буддизма это работа прежде всего с собой, да. а не с какими-то вот проявлениями. Каким вот образом мы можем... Выскочить из этой колеи нашего восприятия буддизма как какого-то набора ритуалов, на которые нужно сходить и начать заниматься глубоко собой. Вот как вы считаете, что для этого нам нужно и что мы можем сделать, чтобы сегодня наши дети, внуки, правнуки, да и собственно те, кто живет сегодня с нами вместе на этой территории и владеет языком, владеет, знает какие-то традиции или обычаи, как вот его взгляд повернуть извне внутрь. Я не думаю, что это вот так вот щелчком произойдет. Это, это очень... Глубокий, сложный, очень, процесс, очень сложный процесс. Индивидуальный да. причем да. он. И вот тут, вот в этом смысле, очень важны два фактора. Лично я опять, я это не соотношу кому-то, я все эти... Все, что я говорю, я провожу через себя. Это мой личный опыт, мои личные переживания. Это в первую очередь то, что мне позволило вот, осознать себя. Это в первую очередь ответственность. И второе это, конечно же, интерес к этому. Вот эти две вещи, они должны быть вместе, они должны присутствовать. А по поводу того, что ты, я допустим, вы говорите о том, что подношение чаяния... я думаю, от этого не надо отказывать. Нет, ни в коем случае от да. этого. Но это должно быть. Это -то, то, что нам позволило рэперной точкой для да. того, чтобы погрузиться. Нам нужно, глубже. потому что я хочу сказать, вот все многие сейчас, я не знаю, есть. Я это четко знаю, что такая устремленность к получению знаний, как у калмыков, лично я, я, я нигде не видел. Я думаю, что и многие говорят, что там ректор МГУ это подтвердил, да, что там в топовые вузы, там, если посмотреть, то с очень большой вероятностью поступает очень много калмыков, которые там это делают на основе не каких-то связей, а просто показывая блистательные знания. Но, я хочу сказать, к великому сожалению, я хочу сказать, что для многих молодых людей сегодня, которые имеют эти навыки в получении знаний, демонстрируют это, для многих буддизм ну, вот как раз остается на этом уровне. Вот в этой... И для них это, я думаю, это неверно, потому что если они будут более глубже стараться узнать буддизм, открыть его для себя и в себе, то это, я еще раз повторюсь такое слово, что это будет конкурентным преимуществом в их жизни, это им поможет ощущать себя правильно и двигаться в жизни, на самом деле, совсем по-другому. Сегодняшнему человеку всегда нужно показать результат, то есть он должен затратить усилия, но видеть результат, к которому он придет. Ну, к сожалению, реалии сегодняшнего современного мира таковы, и поэтому мне очень хотелось бы услышать ответ на вопрос. Вот в связи с чем? Молодой человек, который закончил школу с красным дипломом и поступил в тот же самый Московский государственный университет имени Ломоносова, в связи с чем он должен изучать буддизм? Какой у него будет результат? Кроме того, что это будет какое-то иллюзорное конкурентное преимущество. Что он может взять оттуда еще? Может быть, вопрос сложный. Это очень сложный вопрос, потому что это настолько индивидуально, настолько. Я еще раз повторю, что тут во многом вот этот молодые люди, которые я это через себя пропускаю. Мы сейчас вот перед этим говорили о том, что есть такая, если мы посмотрим на наш калмыцкий скот, он очень позднеспелый. Он ну, развивается не сразу и дает э, привес и так далее. И есть такая хальмы кульгурвяна, малы зян дурана. Скотт становится похожим на своего хозяина. Вообще, да. в принципе, похож всегда на своего хозяина. И Я себя ощущаю, допустим, 30-летнего. У нас есть э, очень мало практичности. Всё. И вот это осознавание это начинает приходить после 30-35 лет. До этого периода э, очень сложно как-то вот сейчас вот мы говорим о том, что это привить, это сделать. Это, я думаю, зная это, наши ханы в 1640 году приняли буддизм. Просто приняли закон. И там было поведение прописано, просто прописано. Согласно которому ты должен двигаться. А не ждать, пока этот человек созреет там до того уровня, что это поймет. Потому что мы имеем полное право на, на это. Потому что для нас это государственная религия вот в республике сегодня она важна для нас и это 600 1640 году когда он вот, эти законы и кица там они полностью пронизаны буддийским учением и поведение человека и так далее вот я думаю вот этот метод я в этой связи вспомнил классификацию религий, которую дают калмыцкие буддийские учителя, написавшие свои произведения очень задолго до революции. И они говорят, что все мировые религии можно разделить на две большие категории: Гададухан, или по современному калмыцкому Газадухан и Дотадухан. Все религии относятся к гададухан, то есть к внешним религиям, которые mm -hmm. полагают нечто внешнее, как сущность своей религиозной доктрины, скажем так. И – это учение будды, то есть внутренняя религия, которая не обращена по большому счету вовне, а обращена внутрь. И когда мы подносим тот же самый чай на алтарь, мы его подносим не каким-то божествам, которые придут его выпьют, да, и в результате мы возьмем пустую чашку. А потенциальному будди у себя внутри да. говорится об этом. То есть как-то вот что, какой есть фактор того, чтобы мы стали все-таки больше смотреть внутрь, а не наружу. Есть ли такие факторы на сегодняшний день у вас, которые могут оказаться сильнее любой власти, любых условий и ситуаций, и обернуть нас внутрь? и позволить выскочить из той колеи, в которой мы есть, и взять свою собственную колею, свой вектор, свой путь, и развиваться как единственной буддийской республики, европейской части мира. Ну, Отчасти э, этот выбор я сделал для себя давно, в начале 2000 что Как изменить эту ситуацию? Заниматься просветительством, просветительской деятельностью. И э, именно поэтому мы создали издательство, Именно поэтому мы стали издавать книги, и стараясь донести то, что я, допустим, для себя открыл, я это хотел, чтобы также люди открыли это для себя. Но э, исходя из того, что я, и ну, моего понимания, что это связано с нашим языком родным для нас, и поэтому первый текст, который мы издали, как издательство, был текст молитвы Иткаль вместе с комментарием на компакт-диске там около пяти часов комментария на калмыцком языке, который дает разъясняющий смысл этого текста Шарльон Гигант. Вот. другого пути нету, да этот я еще раз повторюсь, это очень сложный долгий путь, но другого пути насильно это сделать это очень сложно. Но вот, вот поэтому мы создали издательство, отчасти это было тоже продиктовано тем, что как-то на вопрос Его Светлости как-то спросили какой вид деятельности приносит наибольший буин. Да. И его святейство ответило, что строительство храма ⁇ это очень хорошо. Но храм может простоять 100-200 лет. И после того, как этот храм будет разрушен, эта заслуга исчезнет. Если вы помогаете бедным людям с страдающим едой, одеждой, то эта заслуга исчезнет вместе с тем, когда они ну, просто употребят эту пищу. Переварят и, да, да, и избавятся от ответственности. эта одежда да, будет изношена. Но если вы издаете э, литературу, из которой человек узнает о теории причинно-следственных связей, о трех драгоценностях, о отхичите, то эта заслуга не Потому раз что да, все она остается в сознании, и она неисчезаемая. Вот исходя из этого, вот мы вели деятельность свою и создали издательство. И мне кажется, мы что-то сделали. В этой связи можно еще вспомнить слова самого Будды, произнесенные в Алмазной Сутри, или по-калмыцки «Таслакчоочер кемях и судр», где он говорит о том, что человек, который изучит хотя бы четыре строчки этого учения и объяснит их хотя бы одному человеку, настолько, насколько он их поймет, то три тысячи великих тысяч вселенных, полностью заполненных девятью видами драгоценностей, Заслуга от того, что этот же человек может наполнить 3000 великих тысяч вселенной будет несоизмеримо меньше. Насколько важно, вот, друзья мои, я бы хотел обратиться и сделать небольшое пояснение, почему первым гостем этой передачи и, наверное, инициатором этой передачи выступил Анатолий Иванович Джуджиев, так как начиная с начала 2000-х годов, этот человек открыл э, буддийское издательство. Они издали огромное количество уникальных, наверное, для нашего региона книг, многие из которых бесплатно раздавались на огромном количестве различных мероприятий в республике. Я считаю, что, э, и не только я считаю это, что этот человек достоин того, чтобы сейчас сидеть и говорить, как же нам правильно поступать. Анатолий Иванович, э, э, если вам есть что дополнить к своему разговор, рассказу сегодня и объяснить, почему же вы решили назвать эту передачу «Сильнее власти». Я думаю, что было бы хорошо это сделать сейчас. Я думал, как закончить это. Может быть, зрители знают эту книгу, наверное, Санжи Балакова. Она называется «Сильнее власти». Я не буду повторять, может быть, как мы Вы решили, хотите что... прочесть? Нет, Цитата. она выйдет в виде эпиграфа. Ага. А в... Я хотел бы сказать, что мы можем черпать свое вдохновение не только в, в прошлом, но и в сегодняшнем дне. И чтобы вот Лично для меня, вот, э, я ну, стараюсь всегда искать не в прошлом всегда, а в настоящем, что людей не может э, объединять прошлое, не на этом объединяется. Это да, это может как-то формировать, влиять, но объединить может только будущее и настоящее. И в этом смысле э, я хотел бы, может быть, в финале этой передачи э, прочесть... Э, Слова из книги, автором которой является очень уважаемый, глубоко уважаемый мной человек Александр Иванович Леджинов. В начале 2000 х он выпустил книгу, она называлась Наша Дхарма. И вот слова из этой книги Буддизм это Будда, Дхарма учение, санха это община монахов. Буду могут отменить, санху запретить, но тхарму никак не смогут запретить, поскольку она навечно вошла в кровь и в плоть народа. Мы теряли в переходах и качеях свои бурханы, монахи гибли под клинками агрессоров, но народ сохранял веру, сохранял свою тхарму. Именно это и будет способствовать тому, чтобы калмыкии, название которых связано с таким фундаментальным понятием буддизма и всей восточной индо-тибетской традиции как кала, что означает время, не затеряется на многотрудных дорогах будущего. Вот я думаю, что вот это, эти слова, которые написал наш современник, это, я его тоже считаю ну, одним, одним из тех людей, который оказал колоссальное формирование на меня, как э, калмыка. И вот эти слова являются подтверждением тому, если мы вот пробудим в это в себе, то эхаю мануга. У меня этот плач в отношении того, нужно прекратить этот плач в отношении того, что калмыцкий язык наш родной исчезает, что мы там, ничего этого подобного, у меня нет этого ощущения. У меня есть оптимизм, у нас есть все, чтобы заявить о себе нормально. И не надо это искать где-то на стороне. Да. Единственным препятствием во всем, чтобы это реализовать, является наша безответственность. И э, повторю еще э, слова, которые произнес Шальван Гигян, уезжая от нас. Мы попросили ему э, произнести И он тогда сказал, что, ну, очень много хороших слов сказал. И в конце он сказал, у нас есть одна проблема. Нек золунг бяна, халемгут да, лень. И я хочу сказать, что лень не в смысле того, что там в работе, а лень вот в, в тому, чтобы открыть для себя вот и калмыцкий язык наш родной, и нашу культуру, все. Нужно приложить усилия по-другому, за нас это никто не сделает. Я призываю это, и отчасти, может быть, ну, мы поспособствуем тому, чтобы этот интерес проявился и родился у кого-то еще. Андрей, Иванович, большое спасибо, что вы пришли, сегодня рассказали, вообще инициировали цикл а, таких вот встреч, которые будут формировать людей, заинтересованных в пробуждении себя, заинтересовать людей, которые хотят стать собою самими в конце концов. Я думаю, что это не последняя встреча, и мы... В ближайшее время встретимся снова не только с вами, но и с не менее интересными людьми, которые будут говорить о том же самом, а может быть о чем-то другом, или с других ракурсов будут подходить к одной и той же проблеме. Проблеме того, как нам стать самими собой. Большое спасибо вам за то, что вы пришли. Сет норджи, Нордже сен сехен байрта бахта бетн. Семь минут, семь